Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Red Phantom, вот он новый видос, как я обещал, и сегодня мы рассмотрим ТОП-5 мини-игр для Бравл Старса. Что ж, не будем затягивать, и давайте начинать. Ну что ж, первая мини-игра называется Карусель Безумия, да. В общем-то, суть заключается в том, что вам понадобится Джин, а вообще лучше два, ну и, конечно же, компания из семерых или восьмерых, да, восьмерых человек, чтобы крутиться в этой карусели Конечно, 8 человек может вряд ли поместиться Но основная суть будет заключаться в том Что вам нужно взять карту Вроде называется каменные блоки стать в центр И, короче, вы здесь должны Вокруг этого камушка синхронно крутиться А суть джинов будет заключаться в том Что они должны вас постараться притянуть Ну, закрытыми глазами получается Чтобы не было принципиально, то есть это будет выполнять роль такой с рулетки и рандомайзера, скажем. И, в общем-то, мы, конечно же, это не с первого дубля записали, но все же, вот, смотрите, мы начинаем крутиться. И в это время, короче, Джин должен будет рандомно закрытыми глазами сейчас кого-то притянуть. И вот, допустим, он притягивает меня, и я выбываю из игры. Но так как мы хотели вам показать больше Э геймплея в данной мини-игре, то вот мы еще раз крутимся. Вот, допустим, притягивает сейчас оси на Фокса. И в целом это и есть суть э игры «Карусель безумия», чтобы остался только один человек, который будет самым ловким, ну и самым везучим. Ну, в общем-то, я думаю, суть вы уловили. Вот примерно такой получился интересненький режим. Но впереди нас ждет еще 4. поэтому не переключайтесь, сейчас мы продолжим. В общем-то, запомните вот такой вот режим «Карусель безумия». Ну, а мы переходим к следующему. Но следующая мини-игра называется... Как она там называется вообще? Эм... А, да, я, видать, забыл. Как она там называется? Ну, да. Секунду! В общем, следующая мини игра называется «Три куста». Суть такая, что нужен один булл, три розы, но остальные игроки будут прятаться. Сначала булл, конечно же, набивает ульту. Ну, в нашем случае мы сначала убивали ботов, но не суть. Итак, есть три розы, которые сейчас будут ставить гаджеты. Я специально все это вам показываю, чтобы вы на моем примере понимали, как играть. Кстати, огромное спасибо Игрокам из нашего глубокладного барвлеерс тех на который будет конечно же в описании, потому что э, благодаря им я смог записать данный видос. Вот мы ставим три густа, я иду специально ухожу, чтобы я не видел густы, и в это время розы могут прятаться. Ну не только розы, вообще игроки любые по очереди прячутся. Дальше я даю им небольшое определенное время. И после этого я выхожу, так сказать, э, на такую своеобразную охоту, и я ультую в один из трех э, кустов. В общем-то все время заканчивается. Я э, дал возможность прятаться, и теперь сейчас рандомно выберу кусты. В общем-то после того, как я их выбрал, я ультую и, допустим, нахожу Лаки Панчера. После чего я его убиваю. Ну, я его не убил, чтобы еще накопить ульту. В общем-то, дальше они опять же перепрятываются, вы их ищете, и таким образом вы можете играть и, допустим, не знаю, проводить чемпион название лучшего игрока по пряткам, допустим. То есть еще раз ты даешь игрокам время, ждешь пока они спрячутся, потом, естественно, выходишь на охоту. И все, и кого ты обнаружил, того ты убиваешь. Я решил ультануть в то же самое место, и оказалось не зря, ведь там уже сидел э, 1111 топ, после чего я его убил. В общем-то, такая мини-игра, но мы переходим к следующей. Ну а следующая игра она называется гипермедведь или же охота с медведем, в общем-то, называйте ее как хотите, но суть такова, что я беру ниду. Ставлю вторую пассивку Гаджеты лучше отключить, чтобы было интереснее И игроки берут либо Пайпер, либо Барли, либо Тика, у кого мало ХП И, в общем-то, смотрите Медведь идет, и он, короче, атакует игроков Сейчас, конечно, Лаки Панчер э, пытался сделать так, чтобы медведь улетел на пружине э, Ну, кстати, Диск Реймер, небольшой такой спойлер, все так пытались Но у них ничего не получилось Потому что Миха Михаил Петрович слишком умный Да, у него три стайки, я знаю в общем-то, и суть заключается в том, что должен выжить только один человек, которого медведь убьет последним. Это своеобразный челлендж, типа как, как... Как что? Как эти ваши А4, там, всем привет! Это челлендж «Выживи от медведя и не сдохни, йоу!» Да, какой-то такой челлендж. И, в общем-то, когда уже зона сужается, э, шансов просто становится еще меньше. И вот уже медведь заходит. Вадзона вот сужается. И сейчас медведь будет делать шашлыки. В общем-то, у пайпер, кстати, есть преимущество. Совет небольшой берите пайпер, так как если у нее накопит ульту, она сможет некоторое время сопротивляться и убегать против медведя. Такая вот интересная мини-игра. Переходим к четвертой мини-игре. И четвертая мини-игра называется «Взрывная башка», и я думаю, вы догадались, к чему сейчас я клоню. В общем-то, вы должны играть на карте, что ли? Берите любого бойца, но желательно, у кого мало хп, чтобы было намного интереснее. И в главной роли должен быть тик. В общем-то, тик, как вы догадались, копит ульту. И, в общем-то, свою бошечку отправляют в дальнее свободное плавание, в самое пекло, а то есть в центр карты. Ну и в центре карты будут сидеть игроки и в кого попадет башка тут получается проигрывает, подходит к Тику и Тик набивает на нем ульту и в общем то проигравший умирает и остается только последний но дисклеймер мы немножечко переборщили и в итоге слишком поздно накопили ульту из-за чего туман подошел уже близко и мы не смогли толком полностью ощутить все прелести этой мини-игры в общем то сейчас мы накопим ульту и после того как мы накопим ульту сейчас вернемся и покажем вам суть этого челленджа в общем то вот накопили мы ульту и сейчас кидаем бошечку и посмотрим в кого она попадет но тут у нас попался такой шоу Мортис который не хотел брать Пайпер за что и был моментально наказан конечно да он пытался убежать но все это было зря и в итоге он проиграл, но зато достойно отдал мне свою баночку, за что ему отдельная благодарность. Ну и как видите, туман подобрался, но я продолжил копить льду. И все-таки давайте сейчас узнаем, кто следующий у нас попадет под влияние взрывного нашего пороха от Тика. В общем-то я специально подождал, пока все отхилят ХП. Подошел даже к углу, кинул башку. Она идет, идет, идет, и попадает в Фрэнка, который думал, что выживет. Но если бы мы сейчас играли на полном серьезе, то победил бы, в принципе... Э, победил бы, да, блин. Я все еще думаю, что Сэнди девочка. Ну, как бы, да. В общем-то, побеждает Сэнди, а именно Асин э, Фокс. И вот такая вот получилась классная мини-игра. Переходим к следующей и самой финальной. И финальная мини-игра называется... Либо путь брока, либо гонка на броках, или же реактивные кроссовки, как угодно, в общем, напишите топ название для этой мини-игры в комментариях. Кстати, огромная просьба, пожалуйста, за наши старания, за то, что я набрал хоть каких-то людей, мы это все отзнали. Не только мне, но и им, пожалуйста, проявите благодарность и поставьте на этот ролик лайк э, и вообще подпишитесь на канал, потому что скоро выйдет видос с с таким прикольным монтажиком, но и все же я для вас подготовлю одну интересную фичу. Так вот, возвращаемся к сути этого мини-режима. Здесь, в общем-то, ряд броки, которые должны сражаться, бегать вокруг этой зоны, и кто первый пробежит три круга, тот, в общем-то, и побеждает. Ну, вот такие вот мини-игры. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а в целом-то спасибо за просмотр. С вами был я, Red Phantom. Всем удачи и всем пока-пока.